Всем привет, с вами Волкодав. Сегодня я вам покажу и расскажу, как сделать кожух для блока питания в ваш комп. Погнали! Кожух я буду делать для корпуса Корсар Спек 02 Открываем CorelDraft. Создаем новый файл. Рисуем два прямоугольника размер нижнего у нас будет 290 на 90 миллиметров, размер верхнего 290 на 160. Теперь пододвигаем наши прямоугольники края листа. максимально близко друг к другу отлично теперь преобразовываем их в кривую выбираем инструмент создания форум и ставим точки на 5 мм и 40 Выравниваем синие линии. Идеально. С нижним закончили. Переходим к верхней детали. Нам нужно сделать вырез под ПСА заглушки. Первая тышка у нас должна быть на 135. Далее также выравниваем синюю линию. Затем видимо сделать точку на 75 мм. Теперь чертим небольшой прямоугольник, который нам поможет при сборке. После того, как нам вырезали детали на лазерном станке, мы берем пленку, наши детали и фен. А дальше все просто. Отрезаем пленку с запасом на две детали. наносим пленку на детали. Расгладить можно как деталькой от лега, так и пластиковые карты, либо специальным инструментом. Самое главное не забываем, мы используем пленку, ее можно разогреть и немного растянуть. Ну, а пока сборка кожуха подходит к своему логическому завершению, я хотел бы вам рассказать о плюсах данного кожуха по сравнению с кожухом из одной детали. Кожух из одной детали достаточно сложен в изготовлении. Необходимо гнуть акрил. Далее, если мы хотим, допустим, добавить к нам в кожух RGB-подсветку, логотип, другие детали которые требуют изменений конструкции кожуха, нам не нужно полностью менять кожух и выбрасывать старый или его отдавать. Можно просто заменить необходимую деталь. Например, боковую панель, если вы туда хотите поставить свой логотип. Но если вас не устраивает вариант с пленкой, вы можете взять и покрасить. Необходима лишь грунтовка и краска. А на этом все. Задавайте свои вопросы в комментариях. Подписывайтесь, ставьте лайки, всем удачи и всем пока!